Отнюдь не значит особенный быть это лучший из лучших. Почему залюбил Бог до да дури ответа не дать? Да только к телу число рук и взглядов когда-то прильнувших куда сложнее, чем к душе, что внутри сосчитать. В твоих объять мир, что придуман мужчинами, был лишь обрывком шаблона, а на разрыв означало отдать, не собрав. Взамен, наевшись вдоволь карнизов и, выступав в скользких балконов, мой психиатр заблокировал связь и сменил все эти имя за С тех пор учусь притворяться нормально, выходит не очень, Зато погибнуть в зубах соплеменников шансы пикируют вниз. А значит, жизнь белый лист, нарисуй все, что хочешь, а впрочем. Я повторила бы список ошибок. И еще раз. На